Еще, еще. Ну как, я куда. Дорогие друзья, я уже не скупаю, и не отпускаю. Это любвица российской кинопублики Ольга Хохлова, а также жду глава Российской Ассоциации кинезусской киноиндустрии, продюсер Чун Ам Ли. Добрый вечер. Кинг Тонг Хон, основатель и почетный милитор Пусанского международного кинофестиваля. Какие сматные гости на нашей звездной на дорожке. Ваши аплодисменты. Чун ан -ли. Я лично отношусь к что звонку, к сотруднику Мириану И Ольга может приехать домой. и обнять всех друзей, и знакомых. А вот так с -Ольга наш институт. <клес> и вот, Ольга, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, нахуй, уже фотосессия на она просто счастлива и Правда. так радуется каждой встрече в нашем городе. Здесь ее любят, здесь ее знают. Здесь она всегда желанна. Я прав? Да. А, а если бы Оля посмотрела наверх меня, и увидела меня, она бы вспомнила, что мы вместе учились. Ага,